Ты гадык, ты гадык, ты гадык, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, сейчас бум, бум, бум, бум, то а типа, бум, я не знаю, если ты обязан это ставить видео, я не знаю, но это бы самая одна шутка, которую я мог придумать. Повезло сегодня, да? С шутками. Да, ставьте видео, пожалуйста, иначе я не знаю, иначе я спрыгну с крыши, как с Эдмияги. необходимо ставить ролик моей остроумной шутки по поводу секса с роутером. Ничего не знаю. Ну это да. У меня сейчас истерика началась от этого, бей. Да И каждый раз, если он делал... будет спрашивать, а сейчас просто починит роутер, я теперь всегда буду ему ну, припоминать то, что там с роутером идет. Жестко. Не, я, уже, я уже реально представляю, короче, Барсели, который идет. Мне интересно, а если роутер возбуждается, то у него эти усики <свят> поднимаются, не понимаю. А роутер? Я не понимаю. <свят> а, ну, ну, типа... а? <свят> по батон ну типа батон смешно упал на роутер 10 часов а знаете это типа хлеб упал смешно смеешься. ну я реально угораюсь от этого так ты с батона угораешь который падает или со своего батона какой у него нет батона але он ютубер он падает на роутер чисто черный забыл почему его батон упал на роутер Это после того как роутер то ли это от прихода вот так ух сказал. Блять. Зато у него скоро будет новый маленький роутер, который будет мощнее. Ой, блять. Но сначала ему придется воспитывать. Как же плохо стало. Да нормально воспитает, но что ты? Блять. Он ютубер. Ладно. Последствия ебли с роутером, бля, чисто мне плохо стало. Любящий отец. А роутер сзади? Сзади роутер подойдет и. Ух, я ж разбудился о мысли о роутере. Не, ну ты роутер такой стоит, подходит к нему. Какой у него я сегодня. Я, я вот сейчас Вон, рассказываю историю. Я сегодня так сладко пернул, это пипец, я прям сидел и нюхал. Вы бы знали, это я так реально сладко пернул. Не надо оставлять это видео, наверное. Это видео, наверное, не надо вставлять, но не знаю. Но вы бы залечи так пернул? Я прям сижу и нюхаю, прям такой кайф. Я еще в 8 с другом сижу. Это вообще ебать. Пипийська. Блин, Жопа какашки. Куза... Казахстан угрожает я нам бомбардировку. чисто, я вот в том видео бегу, блядь. Казахстан угрожает нам бомбардировку. Казахстан угрожает. Пришло время Исина. Пусть чат узнает, как я убил Исина на изи. Какой же Я, я ещё стример, ебаный. Ну, короче, там твоя аудитория, знаешь, тут у них такой крутой челик на Дискорд Севера, и сидит, чисто и сильно убивает. Без урона, но хит дэмэш. А одной левой ну, пяткой. Что? Пацаны, пацаны, пацаны, пацаны, срочные. Срочная инфа. Ну? Очень нужная. Я клюрнул. Сладкая? Жидкая. Жидкая. Да, ты да, только всю, всю кровать обосрал. Красавчик. Извини, чел, убирайся. Иди нахуй. Ты Уборка. не моя мама. Уборка. Уборка. Ой, я недавно такую пасту про говно, короче, прочитал. Короче, тут. Угу. Не, паста про говно это, конечно, святое. Потому что я обычно мутил такое все. Ну, вообще и свой голос, и чужой. Ой, бедний Ореш. бедни тебе больно. А нехуй было в Dark Souls 2 играть, долбоеба, кусок. Мне не было бы больно. Был бы нормальным человеком, а не каким-то одичавшим стадом. Бедни, Мне тебя жалко. Но это ради твоего бра... блага, братан. Ради твоего тоже. Вот и вот безболезненно ушел. И ты тоже. Вот каждый день бы так. Блин, вы как появляетесь, вот так сразу меня пиздить идете. Нет, вы помылись бы сначала, а то все грязные ведь. Вы что? Пацаны, ну не будьте не людьми Я понимаю, вы в Dark Souls 2 играли. И все такое. Я понимаю то, что вы мы каждый день смотрите по у каждого у каждого свое хобби у каждого свои тараканы я конечно как бы все понимаю но не надо к чужим людям лезть нормальным адекватным тем более грязными богу по Натуля. Я натуре и здесь просил урон он вышел сказал я рисую что что что Сказал, я спросил Ромба, че он вышел, он мне просто сказал: я рисую. Ну типа. Не понимаю, как эти две вещи могут быть связаны. Ну типа. Я рисую. Да-да-да, ты еще на красную кнопку тут понажимаешь, Артем. Мы же мы же миллионеры, новую купим. Красная кнопку. Сбросить ядерную бомбу на Украину. Кстати. Там же типа ядерная война по Лорус чем была вообще между всеми? Между Китаем и ну там Китай вроде как начал. <связать> как вам? А что Титов? А что Титов? Го, с нами играет, блять. А что Титов? Ну, так он Подожди. Ты хочешь, блядь? а У а него случайно не Титов или? Ты Титов? А комбы вообще? А комбу что, что такое? Ну, подожди, по-моему, по Титов это же политик какой-то, а, а у Либрариума, по-моему, фамилия Титов, реально. Испензе. Молодец, держи в курсе, моя честная реакция на данную информацию. Подожди, я не знал, реально, подожди. Иван Титов из Пензы, чё ты хочешь? Иван, Иван. Титов. Эй, нахер, иди. Жиза. Я иногда вот вижу, Педродрон заходит, такой, блин, зачем ты зашел блин? Ты че? Ладно, ты, я не серьезно, бро. Я вот смотрю на Михаила Каца и вот чисто хочу дать пизды, блять, реально. Я смотрю <с на Ивана Титова, блядь. Смотрю на вот так зависит такого человека, Марсель Гатаулин, просто вот хочется, блин, ему пизды давать. Бля, да, натуре. Не спорю. Позитивно, это. Ну как насчет бли с 2 лор?